Дорогие друзья, все мы знаем, какие неудобства доставляет человеку отсутствие даже одного зуба. Не говоря уже об отсутствии большинства или даже всех зубов. И дело здесь не только в неудобстве при пережевывании пищи, но также и в общем состоянии здоровья, поскольку это негативно влияет и на пищеварительную систему, и на сердечно-сосудистую систему и так далее до недавнего времени у пациентов было не так много альтернатив лечения в таких ситуациях это были либо очень неудобные громоздкие съемные протезы которые либо плохо держались либо перекрывали небо и очень сильно мешались в общем вызывали массу неудобств либо же это методика имплантации, когда на место каждого отсутствующего зуба мы ставим имплантат, что в свою очередь тоже сопряжено с определенными моментами, такими как необходимость наращивания кости, то есть костной пластики, большие финансовые и временные затраты. К счастью, стоматология не стоит на месте, и сегодня мы Рады предложить вам новую методику, это методика лечения все на четырех или все на шести, когда при установке ограниченного количества имплантатов мы готовы полностью отказаться от съемного протезирования, мы изготавливаем вам несъемный протез, причем в тот же день, в день операции, это одна из принципиальных отличий данной методики. Безусловно, нужно помнить о том, что любой методике лечения есть определенные противопоказания. И при установке имплантатов по методике все на четырех или все на шести они точно такие же, как и при любой, любой операции имплантации. А, нужно помнить, что при протезировании несъемными протезами по методике все на четырех, мы с одной стороны отказываемся от полных съемок протеза, но при этом стопроцентно восстановить желательную эффективность мы можем только при установке имплантата в области каждого отсутствующего суббота. Однако, несмотря на это, это огромный прогресс, то, что мы можем практически в 100% случаев предложить нашим пациентам полный отказ от съемного протезирования, которое, безусловно, конечно же является уже немножко методикой прошлого или позапрошлого века, и при этом обеспечить прекрасное качество жизни и прекрасный эстетический результат прямо в день операции. Я приглашаю вас ознакомиться с моей статьей специально для вас, наших пациентов, где вы найдете ответы. На все ваши вопросы по теме имплантации и протезирования все на четырех и все на шести. Удачи вам!